Всем привет, с вами Хэмилтон и, как я обещал пару месяцев назад, я возвращаюсь к различным рейтингам и топам. Сегодня я расскажу вам о десяти самых крутейших играх, которые я знаю лично сам и которые пойдут даже на слабеньких видеокартах, ниже даже чем моя GeForce 730. Важное предупреждение, я буду ставить игры в этом топе не по уровню их крутости, а просто тупо перечислю эту десятку. Так что потом не надо писать в комменты всякие интересные истории о сверхкрутости той или иной игры. Я и так знаю них достаточно. Так что это топ 10 лучших игр для слабых ПК, по моему мнению. Поехали! На десятом месте расположились игры серии Call of Duty, начиная с четвертой части которая называется Call of Duty Modern Warfare. Да, уже тогда, в далеком 2007 году, эта игра и несколько последующих дали просраться многим игрокам, ибо даже сейчас, в отличие от нескольких своих собратьев, они выделяются некой изюминкой. Интересный по большому счету сеттинг, подаривший миру новый вектор направления современных шутеров, а также интересный сюжет подарили многим игрокам долгие и незабываемые часы, как в одиночных компаниях, так и в мультиплеере игры от Call of Duty Modern Warfare и дальше на 10 месте. На 9 месте расположила серия игр Prototype, также выдающиеся в своем роде творения, которое многие игроки по всему миру приняли довольно… тепло. Первая часть рассказывает об Алексе Мерсере, молодом ученом, страдающем амнезией, который разрабатывал биологическое оружие, но в связи с тем, что в лаборатории произошел несчастный случай, Алекс получает сверхъестественные способности. Такие, как повышенная скорость, ловкость, сверхсила и возможность мутационных изменений. Но вместе с этим началась крупномасштабная эпидемия зомби по всему Нью-Йорку. С этим нашему главному герою нужно разобраться, и а также найти ответственных за это дело. Во второй части сюжет немного похуже, и я не буду его рассказывать, потому что это спойлерит сюжет первой части. Но игры между собой почти ничем не отличаются. Так что смело советую обе игры, чтобы узнать сюжет, ну и просто провести время. На восьмом месте серия игр Bioshock. Великолепные игры во многих проявлениях, обладающие интересным сеттингом и захватывающим сюжетом, также запоминающимися локациями, ибо действие первых двух игр происходит в подводном городе Восторг, а третьей части в летающем городе Коламбия. В свое время первые две части Bioshock а захватили сердца и души многих игроков, навсегда заключивших их в качестве фанатов своих творений. А Bioshock Infinite, являющийся приквелом к первым двум частям, привлекла еще больше аудитории в свои ряды. Серия игр Байшок на восьмом месте. На седьмом месте расположилась игра Mirror Sedge. Легендарная игра, ставшая в своем роде инновационной, как один из лучших симуляторов паркура от первого лица. Игра повествует о злоключениях бегущей по имени Fade Коннорс живущие в антиутопичном мире, полном своих тайн и запретов. Главная героиня, благодаря странному стечению обстоятельств, оказывается втянута в политические интриги, которые в итоге могут привести к довольно интересному итогу. Всем советую поиграть, а игра эта находится на седьмом месте. Шестое место досталось игре Bulletstorm. Довольно захватывающий шутер от первого лица, от небезызвестных разработчиков People Can Fly, и Epic Games, подаривших нам серию игр Gears of War. Игра обладает ярким и красочным сеттингом, колоритным главным героем и великолепной игровой динамикой, однако не имеет практически никакого интересного сюжета. Однако, в игре есть многопользовательский режим, в котором, как и в одиночной компании, можно довольно красочно поубивать своих недругов, применяя различные уловки и способы их умешления. Также всем советую поиграть, потому что многопользовательские сетевые шутеры любят все. Bulletstorm на шестом месте. На пятом месте расположила серия игр Left 4 Dead. Знаменитый многопользовательский шутер от первого лица, созданный компанией Valve, который повествует нам о группе выживших в самый разгар зомби-апокалипсиса. Обе игры рассказывают нам интересные истории, пробирающихся выживших в безопасной и спокойной жизни. Но интересны эти игры как раз тем, что в них можно поиграть компанией, Набирайте побольше друзей и запускайте одну из игр, которая даст вам возможность от души повеселиться, завалив сотню другую противных мертвецов. Серия игр Left Лев Dead на пятом месте. На четвертом месте расположились игры от Telltale Games. Да, это немного нечестно с моей стороны поставить на одно место сразу несколько игр одной студии, но все же эти игры имеют в себе увлекательный, довольно сытный сюжет, и во все игры студии являются эпизодическими и никогда не знаешь, как кончится тот или иной эпизод игры. Какие же игры я хотел выделить, спросите вы. Релогию приключений Сэма и Макса, Назад в будущее, Ходячие мертвецы, оба сезона плюс мини-сезон Мишон, Волк среди нас и недавно вышедший Бэтмен. Все эти игры подарят вам много часов интересного времяпрепровождения. ну а мы переходим дальше. На третьем месте расположилась серия игр Grand Theft Auto, а именно третья часть, Vice City, San Andreas и четвертая часть. Все эти игры рассказывают увлекательные истории о приключениях главных героев, составляющих целый винегрет разнообразных событий. Они уже успели стать в каком-то значении культовыми и ностальгическими для нескольких поколений игроков со всего мира, а поиграть в них и поностальгировать это всегда хорошо. А тем временем мы подобрались ко второму месту нашего топа, на котором расположилась серия игр Portal. Да... Снова творение студии Valve. И несмотря на то, что обе игры по сути являются экшен-головоломками от первого лица, обе игры могут неплохо удивить своими необыкновенным сеттингом и захватывающим сюжетом. Повествуют игры о злоключениях девушки по имени Чел, являющейся подопытной в исследовательском комплексе Aperture Science, который изучает природу порталов. А мы в качестве Чел будем проходить множество увлекательнейших испытаний, полные интересных головоломок и опасностей, а также восхищаться этим великолепным сюжетом. Плюс у второй части серии Portal также есть многопользовательский режим, составляющий собой мини-компанию на двух игроков. Будет довольно интересно посидеть и поиграть, не так ли? Ну а на первом месте расположилась серия игр Half-Life. Серия игр рассказывает нам о Гордоне Фримене, ученом исследовательского комплекса Черная Меза который из-за случайного инцидента во время одного из экспериментов подвергает мир большой опасности, высвобождая из другого измерения огромное количество непонятных тварей, превращая весь комплекс в полигон по истреблению человечества. Собственно, в первой части мы разбираемся с монстрами в черной мезе, а во второй мы уже смотрим на последствия этих событий. Вся серия наполнена огромным количеством перестрелок, увлекательным сеттингом и крутым сюжетом. Чего и имеет статус культовый и приносит компании Valve звание одной из лучших студий разработчиков компьютерных игр, а многим фанатам серии — бадхёрт из-за долгой разработки или неразработки третьей части серии. Ну а на сегодня все. Напишите в комментарии, понравился ли вам сегодняшний выпуск, а также предлагайте свои игры в топ, ибо если это видео наперед, ну скажем, 25 лайков, я выпущу вторую часть топа. Что, вы думали, что этим все ограничится? Как бы не так, крутейших игр для слабых ПК существует большое количество. Короче говоря, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комменты приветствуются, не забудьте подписаться на мой лайв канал, там скоро будут появляться прохождения некоторых крутых игр, а также на канал Моя Ностальгия, на котором я тоже скоро выпущу пару крутых роликов. С вами был Хэмилтон, и да пребудет с вами сила, чтобы пройти все игры, о которых я сегодня рассказал. Всем пока! Понимаю ванну. Я чувствую... Я отказался от вашей